Дорогие рукодельницы, скоро Пасха. И мы все будем дарить друг другу яичко. Яичко это не подарок, это символ, это дар. И дар можно просто подарить, а можно преподнести в красивой упаковке. И поскольку мы вязальщицы, я предлагаю вам вязаную упаковку для дара. Посмотрите, как интересно можно оформить, казалось бы, простую вещь. Как можно преподнести яичко. Подставочка на столе. Поставите каждому члену семьи вязаную подставочку и яичко подставочки Утром в теплом гнездышке каждый получает свое яйцо. Мне кажется, очень приятно, тепло и очень уютно по-домашнему. Коллегам по работе или просто знакомым можно преподнести яичко в корзиночке. Вязаная корзиночка. Делов на 5 минут, но зато посмотрите, как приятно и как интересно. Другой вариант подставочки. Более закрытый. Более красочный. Яичко упакованное, как бы в мешочке. Даже красить не надо. Ну и самый, наверное, интересный вариант. Яйцо Фаберже. Яйцо в яйце. Открывается крышечка. И там внутри у нас находится яичко. Вязаное яйцо двойное с крышкой. Можно закрыть на веревочку. И у нас получается совершенно чудная шкатулка. Все эти виды оформления яйца у нас в бесплатном доступе на канале. Смотрите, пожалуйста, ссылка под этим видео. Вяжите, радуйте себя и своих близких. Помните, главное не подарок, главное внимание.